Благо, Богу, братья и сестры. Скажем, uh, слава Богу. Давайте ставим на ноги наши. И сегодня, этот воскресный день, Господь дал нам, чтобы мы прославили Его имя. И перед нашим uh, пением, перед тем, как uh, мы прославим наши Господа, я бы хочу прочесть очень важные слова, которые uh, нас готовят к этому служению. Здесь такие, в 99-м псалме, in English it's going to be the 100, uh, Psalm 100. А «Восклицайте Господу вся земля! Служите Господу, сви, а, виси, а, а, служите Господу а, с весельем! Идите пред лицом Его восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его! Восходит во врата Его со словословием, во дворы Его с хвалою! Славьте Его! Благословляйте имя Его! Ибо... Благословение Господь, милость Его во век, истина Его в роде и род». Да прославится Господь, потому что Он нас призвал. Мы называемся быть детьми Его и прославим Господа этот день.